Всем огромный привет! С вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. В этом видео покажу отличное упражнение на тренировку дыхания, прокачку диафрагмы и формирование правильной певческой опоры и позиции. Нам потребуется три звука Ф, Ш и Ч. Важно делать один вдох и затем три резких удара на каждый звук. Начнем со звука Ф. Давайте покажу. Вот таким образом. Когда вы делаете выдох, у вас живот идет к спине. То есть прям живот практически бьет по спине. И между этими выдохами на Ф больше воздух вы не добираете. То есть взяли один вдох и затем три выдоха. Еще раз. Вот так. Резко как удар. Как будто вы хотите что-то сдуть со своего пути, от чего-то избавиться. Давайте еще раз. Следите за резкостью. Так на каждый э, звук вы делаете по 8 раз. То есть в одном разе у вас будет три выдоха. То есть разы мы считаем по вдоху. И то же самое сделайте на звук Ш. Покажу. Ш, ш, ш, ш, ш, ш, ш. Вот так, отлично. И на звук Ч. Хорошо. Для того, чтобы почувствовать качественные изменения, в том, как вы выполняете упражнение, продвинуться в его выполнении, нужно делать ежедневно в течение 1-2 недель. То есть за 1-2 недели каждодневных тренировок вы будете делать его уже в плане техники идеально. И затем я рекомендую уже делать его, может быть, через день или 2-3 раза в неделю для поддержания такой формы хорошей, тонуса, потому что вокалы, дыхание – это ну, своеобразный фитнес. Поэтому нужно будет регулярно повторять это упражнение и делать его а если вы никогда не делали подобных дыхательных упражнений то на следующий день после первой тренировки а может быть даже второй третий у вас могут немножечко заболеть мышцы пресса это нормально не переживайте все придет в норму если вы хотите делать больше упражнений на дыхание рекомендую вам пройти мой курс дыхания вокалиста ссылочку вы найдете в описании к этому видео и напоминаю что Переходя по моим ссылкам, вы получаете скидку до 90% на мои курсы. Это очень выгодное предложение. И вы сможете оценить, перейдя по ссылке, какой объем материала включает каждый мой курс. Поэтому занимайтесь, трудитесь, выполняйте упражнения, прокачивайте свою диафрагму. И, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Желаю вам хорошего дня, до новых встреч и пока-пока!